Всем привет, мы сейчас находимся на стройке Продолжаем экскурсию по дому Были в прошлый раз За это время поменялось, не сказать, что много, но и не сказать, что мало Появились колонны Пол, но ну, сейчас он закрыт защитным слоем Можно посмотреть вот то плано, которое было в прошлый раз В виде мозаики На сетке сейчас уже смонтировано и готово Смонтировали подоконники Здесь тоже начата работа Брамор бежевый темный, вот оно, панно, здесь будет паркет, выведены уже розетки. В общем, все немножко преображается, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее процесс идет. Попадаем в спальную комнату, здесь уже тоже есть молдинги, специальный мастер по гипсу выполнил все элементы. Потолок, красивая розетка, карниз, гардеробная и ванная комната. Конечно, особенно находка этого дома с такими крупными элементами, с высотой. Ванна будет стоять, в общем, практически тоже доделать. Основные работы вот по гипсу, получается, сделаны. Эта комната уже практически готова. вместо люстра висит какая-то конструкция. Вентиляционная установка будет смонтирована в дом. Сейчас очень красиво получается, потому что солнце с южной стороны бьет сверху. Все очень воздушно, получается, попадает в интерьер и освещает все пространство, чтобы оно было... Цельковая, гармоничная. Это большой плюс этого дома. Позволяет не только красиво разместить все симметрично, но и создать вот воздух. Вот это настроение для комфортного пребывания. На втором этаже уже убрали леса, начали монтировать пол. Мы видим, как куски мрамора здесь разложены разнообразного оттенка. Какой-то с прожилками, какой-то нет. Здесь между ними будут доски. Можно пройти подальше и посмотреть на примерно готовую уже конструкцию. Доски посередине мрамор. Конечно, здесь сейчас требуется небольшая переработка технологии, да, чтобы это все работало. Но сейчас как раз люди этим занимаются, монтажники, делают свое дело. То, что было нарисовано на изображениях, на картинках, оно вот в жизнь воплощается. Все это дело очень похоже. И очень здорово сегодня у нас выездное занятие здесь мы встречаемся вместе с нашими студентами мы приехали хозяин любезно согласился нас принять и рассказать о том как идет строительство какие плюсы какие минусы поэтому сегодня примерно 10 у нас человек студентов приехали и мы смотрим как что получается общаемся чтобы вживую увидеть как идет процесс строительства это очень важно чтобы дизайнер вживую видел как что происходит давайте посмотрим что да. наш... а. Листаем остановку. Планировку. Планировка, да. да. Фланировку, очень классно Посмотреть, как у вас вообще все оформляется. Давайте все посмотрим. У нас также будет оформлено, да, в конце обучивание. А, ну, а, ну, вообще дальше модульная. Модуль, модуль. Да. Ну, модуль ты где Но, смотрите, да, Ванна. это очень детальное оформление, тоже надо вот понимать. Это. То, что вот здесь делаем. Это прям отдельный чертежник должен делать. Было полезно, было да. интересно. Что понравилось? Проект 500 квадратов, ощутить его в объеме. Честно говоря, думала, что будет больше. Ну, обсуждали, думали, что будет это больше. больше. больше. Да. А это по факту 500 квадратов это прям... Это немного. Это не это Для жизни самое одно. И если у тебя 6 детей, конечно, тоже нормально. Да. Живьем действительно по-другому смотрится абсолютно. Вот картинки — это картинки. Когда ты попадаешь, ощущения вообще колоссальные. Потому что ты ходишь, ты находишься в этом объекте. смотришь детали рассматриваешь. Не знаю, мне кажется, вот в объекте находишься в этом, каждую деталь можно долго рассматривать. Uh -huh. Даже вот этот кессонный потолок вообще шкаф. Да, кессонный потолок да, сейчас под полиэтиленом, но видно, даже что видно. деревянные. Да. И, конечно же, круто смотрится этот вау-эффект, овальный вот, вот, портал в небо с, в сочетании с этими колоннами. И, конечно, uh -huh. мощный эффект uh -huh. создается. Uh -huh. Здесь подсветка будет вот там она по периметру тоже вот подсветка, а -а -а. то есть будет еще светить вот потолок еще. вот это красиво, то есть подсветками тоже есть. Да. не совсем пластика за счет эффектов за счет да. каких-то вот таких вот включений она получается интересная. Летняя резиденция Екатерина II. Психея, питерская. Ну что ж, надеюсь экскурсия по дому вам понравилась, была полезная, и интересная. Если вы хотите стать дизайнером, если вы хотите освоить эту профессию и делать подобные объекты, делать их качественно, профессионально и с большим размахом, то вам нужна структура, вам нужна система и умение работать с клиентом, умение делать проекты и знания, в том числе по дизайну. Приходите к нам на обучение, и вы узнаете абсолютно все, что необходимо знать настоящему дизайнеру для того, чтобы работать с проектами и для того, чтобы воплощать такие объекты в реальность. Читайте описание и ждем вас на обучение.